Раунд начался. Раунд начался, дорогие друзья. Приветствую вас еще раз. Второй полуфинал. И это команды Silence и Backwards, где команда Silence начинает в обороне и в атаке у нас начинает команда Backwards. Вампир 4-8-9-4-5. Автократия Юзуиксанакс и Пупсик, Альфа за команду Backwards. И, разумеется, Silence это не Филим. Лемберт, Лявик, Тейланс и Тигр в Тайге. И пока, ну, карта, в общем-то, что? Специфичная карта, достаточно, да, учитывая, что она крупна. На ней много достаточно открытых позиций в плане длинных позиций, да, то есть длинных дистанций. И здесь снайперы, наверное, будут себя чувствовать, ну, просто замечательно. Хотя снайперов, например, вот у команды... <coughs> у команды Сайленс вообще ни одного снайпера нет. У команды Backwards есть... Один снайпер и аж целых даже два лекаря Хотя, в принципе, два лекаря есть у команды Сайленс. На единичке начинается у нас потасовка Попытки отстрелов, лежат дымы Вампир забирает лявика И тут уже, наверное, лявика не но Во всяком случае, должны очень О, хорошо парни, сойти звезды Для того, чтобы этот подъем состоялся Лемберт забирает 4-8-9-4-5, который забрал только что Тейланса Ситуация 3 в 2, Юзуэксанекс и Пупсик Против э, четверки оппонентов И вот тут же у нас... Погибает первый моментальный разменчик. И юзающий Ксанакс остается один. Бомба раздефьюжена. Бомба и все. И все. Не успел у нас а, юзающий Ксанакс добежать и что-то где-то затащить. И вот даже, кстати говоря, подлетели болельщики команды Backwards в чатик. Приветствую их. И удачи, конечно же, хочу пожелать как их болельщикам, так и командам. Которые будут участвовать в этом полуфинале Напомню, что проигравшая команда в этом матче займет третье место Победители выйдут в финал, где сыграют с командой княжества Завтра матч в формате Best of 5 И на кону 10 тысяч рублей на команду По-моему, очень и очень даже неплохо Поигрывая в свою любимую игру Еще и получить какую-то котлетку, так сказать, к себе в кармашек Что? Нефилим. За Нефилима такая бешеная поддержка была в чате. Он просто обязан выиграть эту катку в соло. Так уж, если вот вдаваться в подробности. Но, энтри-фраг за Тейлансом. Юзу погиб только что. Скорее всего, будет еще поднят. И у нас тут как-то, я даже не понимаю Бомбу все-таки уносят на единичку Хотя при этом все размены сейчас происходили под двойкой Скорее всего, трупы, которые лежат под двойкой Точнее, один труп э, Тейланса Там так и будет лежать Я не думаю, что, что то поменяется Лэмберт, Лявик по минусу, Пупсик с Альфа Минус Тигр в э, не фильм забирает Пупсика и как-то мне смотрится, что раунд начинает быть достаточно проблемным, потому что это уже просто в наглую oh, на морозе дефьюз, дорогие we друзья. We ну, не разбираются как-то пока что Бэквордс а, в ситуации, с какой Round точки зрения не разбираются. да, То есть с той, что бомбу они устанавливать успевают, а вот когда ее пытается кто-то дефать, они не успевают в этот момент э, защищать установленную пачку. И так получается, что из-за этого проигрывает уже вот второй раунд Кряду. Пока нехорошая тенденция, но эту тенденцию в любой момент можно, в общем-то, переменить. Достаточно закрытые позиции игроков обороны, никто никуда не лезет. Да и атака, собственно, тоже сидит позиционно. Разглядывают какие-то позиции под двойкой, смотрит аркаду в спину. Все в целом стандартно для медленного раунда в исполнении атакующей команды. Но надо разве что только все-таки определиться, на какую точку кто-то пойдет. И пойти на эту точку не в самый последний момент да, Как всегда я говорю в, такие... в таких ситуациях Что медленная атака это хорошо Медленная вдумчивая атака порой приносит достаточно неплохие плоды Но чем меньше у вас времени на выход остается Тем больше ошибок вы совершите при этом выходе И как вы видите сейчас вот Сломя голову понеслись на двойку игроки атаки И разменялись Кстати не так уж и плохо разменялись Справедливости ради для стараниям автократии Пупсикс альфа минус лемберт но уже начинаются неприятные подъемы непри... Неприятные, так сказать, ревайвы Хорошая хаешка полетела Теоретически хорошая хаешка, но она все-таки не долетела Автократия последний И его убивает просить. лявик Миссию. На этом раунд заканчивается 3-0 Вот, собственно, тут я, конечно, всегда бы хотел спросить Хотел бы спросить Но, естественно, такой возможности нет Очень интересно, какая же была и Итоговая задумка у команды Бэквардс на этот раунд То есть они сидели под точкой 2 И какой у них был план то есть, они его придерживались, очевидно. Но вопрос, чего они хотели добиться. Понятно, я не хочу спрашивать, чего хотели добиться. Сайленс это и так понятно. О, А теперь у нас потасовка под единичкой. После такого же, в принципе, раунда, как был до этого. 4, 8, 9, 5 куда-то у нас исчезает. Что случилось? Я надеюсь, он вернется. Тейланс. Только что был поднят тигром. Ну, второй, кстати говоря. Ну, там понятное дело, что игроки все находятся друг рядом с другом, и любой, кто погибнет, по сути, будет тут же воскрешен. Потому что есть вампир до сих пор, который играет роль медика. Присоединяется 48945 обратно, по всей видимости, немножечко там у себя а, подкорректировав, так сказать, раскладку по оружию и, и прочие. А моментики. Они не задумывали никакой план. Но мне кажется, он у них все-таки какой-то был, потому что они явно не зря просто так сидели. Просто, может быть, они не сумели его реализовать, но задумка-то у них точно какая-то была. Ох ты! Хорошие гранаты залетают. Такие прям пугающие. Мне нравится, как здесь взрываются в Warface гранаты. Вот это прям что-то такое. Что-то очень хорошее. И достаточно реалистичное. Но при этом уже, как мне кажется, пора бы на самом деле предпринимать какие-то... Э Позиционные передвижения. 20 секунд до конца раунда. <свист> Хотели позиционные передвижения? Получайте. Триплкилл от Лявика. Принял уходящих соперников. Ну, тут как бы опять же... А куда, у не, они, у не, простите, куда они отходили? А, ведь 19 секунд до конца раунда было. И единственное, куда можно отойти с единички, это только на двойку. Но там за 19 секунд добежать до двойки без каких-либо контактов и перестрелок было бы просто невозможно. Там тупо не успели бы поставить бомбу и все. Но пауза. Однако пауза. Кому-то стоит, наверное, что-то обсудить. Либо же паузу брали из расчета того, что 4-8-9-4-5 вылетал. <coughs> Простите, дорогие друзья. А MVP будут раздавать? Вот это вопросы уже к шумелочке к Ане. Сумеет ли она этим заниматься? Будет ли она этим заниматься? Не знаю, но... Уж точно Если захочет, то будет Если не захочет, то, ну уж как бы Как, как есть, как есть. Пауза закончилась за нами. Раунд начался. Ну, глобально ландшафт Позволяет здесь, в общем-то Реализовывать, например, снайперские винтовки Ну, первостепенно, естественно, который нужно реализовывать на дальних дистанциях, да, то есть не весь спектр позиций позволяет реализовывать снайперские винтовки, поэтому, да, какие-то позиции простреливаются, разумеется, авиками какие-то нет. Оп. размен, дорогие друзья, под двойкой у нас, наконец-то, какое-то веселье и хоть какой-то экшен, немедленный раунд и... Это, это надежда. Это надежда на то, что все-таки как-то поживее будет проходить это противостояние. Хотя, с другой стороны, чем медленнее раунд, наверное, тем больше мы с вами там можем всего заметить. Ну, сидят игроки атаки. Кстати, смена сторон по следующего раунда будет. А не сейчас я почему-то подумал, что поменялись. Ну, команда... Бэквардс сидят, естественно, на позициях. При этом, кстати говоря, сидели на вражеском трупе, который из-за этого не удалось поднять. И Лявик отправился к праотцам, так сказать. Юзу и Ксанакс минус Нефилим. И это минус Медик. Это плохой минус для команды Сайланс. Однако Тигр в тайге успевает сделать два минуса. Но все, теперь все погибли. Лемберт остался последний. Один в три... Два, простите. Один в два. Бомба тикает. Времени, как мне кажется, наверное, предостаточно для того, чтобы Пытаться спасти ситуацию, но перекрестный огонь, причем очень хороший и качественный сейчас имеется у команды Бэкворс. Однако Эмберт не падает духом и продолжает борьбу. Боже мой. Боже мой. И это клатч, дорогие друзья. Один, два, под перекрестный огонь команда Бэкворс, к сожалению, все-таки отдают. Все-таки отдают случился. этот раунд Я, честно, даже не сильно понимаю, как так получилось Ну, потому что они должны были Железно выигрывать Ну, ладно Не буду обвинять конкретно кого-то в поражении В этом раунде, но мне кажется, что Сыграли не совсем хорошо Энтри от Нефилима забрали юзающего Ксанок с игрока и, опять же Поднимать его, естественно, некому Время там, скорее всего, дотикает и поднят он уже Не будет, поэтому можно смело говорить, что это Какие-то 4 в 5 ну, и единица у нас, разумеется, сейчас полностью Боба. под выходом команды Silence Ни одного фрага пока что, кстати говоря, от Бекварц не поступило Зато 4 трупа уже имеется И это, конечно, немножко расстраивает раунд Потому что раунд врага. заканчивается без потерь для команды Silence. Замечательно, здорово, но не здорово для команды Бекварц Пора раунд бы просыпаться и собирать хоть какие-то раунды Я понимаю, что, допустим, в атаке здесь, может быть, играется как-то не так Э, легко, но Уж после поражения в обороне 5-0 Ну, мне кажется, тут вариантов не должно быть Нужно выигрывать атаку Нефилиема вырубили, моментально подняли Нефилием снова жив и снова способен Тащить, радовать аудиторию Которая сейчас за него болеет 4-8-9-4-5 Два минуса, минуса Замечательно заходит бэкворс на точку в целом, размены хорошие. Ситуация 3 в 2 не такая уж и плохая. Ой, прошу прощения, заходит на точку-то Silence, а, Удерживает точку и и 6 1 Ну здесь, конечно же, закономерно и конкретно все. Так, как и должно было произойти. Комментатор, а ты откуда? 123 кьюменд. Конкретизируйте, пожалуйста, вы конкретно... Вас конкретно что интересует? Откуда я э, в плане? Страна, город или... Или что-то еще? Пока же у нас ситуация 5-5, новый раунд начался, и никто до сих пор никого еще на лопатки не отправил. Но, как вы видите, в обороне уже у команды бэкфордс идет игра чуточку лучше. И, видите, гранатами даже удается подорвать Тигра. Это, опять же, очень хороший и важный минус. 4-8-9-4-5-2 минус успевает сделать перед тем, как попадает под размен от Нефилима. А, простите, не от Нефилима, а от, от кого? От Тейландс, кажется, если... Хотя, ладно, да, даже... Вы даже не дадите мне договорить. Атя-тя, господа. атя 7-1. Молниеносно раунд закончился. Даже не успел я закончить, в общем-то, мысль. Неплохо. 4-8-9-4-5. Сейчас врывался, конечно. Хороший врыв показал. К сожалению, этого не хватило. Тиммейты, как-то... Да ладно. Как оперативно поставили бомбу. Ну, такие раунды, кстати, как я уже говорил, и вчера был показ демонстрация, так сказать, того, что такие раунды действительно порой чаще проигрываются, так как бомба не подготовлена, вернее плент не подготовлен. однако здесь, как вы видите, Silence, мне кажется, на классе просто раскидав позиционно дымы ну, вполне себе спокойно удерживает конечно, бомба тикает достаточно долго, да, 20 секунд еще, в общем-то, до взрыва и это, соответственно, 20 секунд на любые действия вампиру какая замечательная флешка прилетает в лицо Выстрел-промах И выстрел-промах 8-1 город, город Обнинск Первый наукоград раунд начался. Медленно Да хотя даже нет, не медленно Быстро и уверенно движутся Игроки команды Silence К победе На первой карте И как вы видите, в результате всех перестрелок Которые сейчас произошли у нас Вампир остается в соло Как бы то просто происходит. Сайленс настолько жестко сейчас расстреливают своих соперников, что там даже медики, не медики, инженер не, вообще ничего не помогает. Раскидки, гранаты... Все это, конечно, замечательно, но, кстати, так вот получается, да, что это все оказывается ты против Silence и не работает. А почему не тайфуны играют? Они же вроде выиграли вчера. Юра, вчера так получилось, что да, выиграли действительно тайфуны, но получили техническое поражение в результате того, что у них был заявлен... Вернее, за них играл незаявленный в составе игрок, в результате чего получили дисквалификацию. В связи с нарушением пункта правил, господи, не помню какой, но какой-то есть там в регламенте правил, короче говоря. Команда противника разбита. Миссия выполнена. 10-1, дамы и господа. Ну, я даже уже и не знаю, что говорить. Это просто 10-1. начался. Вновь атака, которую абсолютно в сухую, естественно, выиграли ранее э, игроки команды Silence. И как сейчас? Простите, оборона. Оборона, которую в сухую выиграли Silence. Ну, Backwards. Получает билетик счастливый на постановку бомбы, ставит ее на двоечки. Но как сейчас ее удерживать? Вот э, чуть ранее, парой, парой раундов ранее, удалось удержать команде Silence такой раунд. И сейчас, может быть, получится это сделать, собственно говоря, и... А может и не получится, хотя нет, наверное, что-то не получится. Эх, Совсем. Совсем раунд не получается, по к сожалению. 11-1, дорогие друзья, раунд заканчивается победой команды Silence. Очень уверенно, очень сильно и очень мощно, бескомпромиссно, я бы даже сказал, добавил бы, так сказать. И теперь для победы команде Backwards необходимо выигрывать вторую карту и на третьей уже пытаться бодаться. До победного. Конечно, сделать это, опять же, повторюсь, будет очень и очень непросто. Ну, статистика на ваших экранах как минимум хотя бы частичная.